Наступит ли четвертая волна коронавируса и какие новые симптомы обнаружили ученые? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции. Обмеление Волги и Казанки. Когда вода вернется обратно? Это вопрос очень непростой. Он касается реабилитации водных объектов. Если имеет место длительное нарушение режима водного режима рек, ну, к примеру, малых, то спасти от этого... Может только, например, залесение территории. День учителя. Как проходит подготовка специалистов сферы образования в Казанском университете? Поймать, вот это, да, найти, закрепить у себя вот любовь к этой профессии. Найти в этом смысл в жизни. И если один раз она появляется, потом... Всем привет! В эфире универ со студия Алина Сайфина. Завершена защита программ проектов университетов по треку «Территориальное отраслевое лидерство» в рамках проекта «Приоритет 2030». Казанский федеральный университет презентовал пять проектов, один из которых ориентирован на внедрение новых технологий здоровья и сбережения. В очередном выпуске программы «Смотрите, кто пришел» вместе с заместителем главного врача и по медицинской части, руководителем терапевтического направления университетской клиники КФУ Эммой Мухамедшиной, обсудили самые важные вопросы о COVID-19. По официальным статистическим данным, Россия вышла на рекордный уровень смертности от коронавирусной инфекции. За последние сутки было зафиксировано 852 случая по числу смертей. Все говорят о четвертой волне коронавируса. Так будет ли она обширнее предыдущей и какие прогнозы ставят врачи университетской клиники Казанского университета. На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции, говорить о том, какая это волна третья, четвертая, это все, конечно, условно. У mm -hmm. кого-то она третья, у кого-то четвертая, у кого-то, mm -hmm. может быть, пятая. В каждом регионе есть свои пики, но на сегодня, конечно, пик четко связан с сезонностью, потому что это сезон ОРВИ, также врач напомнила о мерах профилактики. К сожалению, наше население расслабилось и забыло соблюдение эпидемиологических правил касательно ношения масок и соблюдения дистанции. Если сравнить ситуацию с предыдущим годом, то была проделана огромная работа. Год назад было принято решение развернуть на базе университетской клиники временный инфекционный госпиталь. Сложная была работа, а, потому что а, все уже к этому моменту понимали, тоже был рост заболеваемости, рост mm -hmm. тяжелых пациентов, а значит, необходимость кислородной поддержки. Mm -hmm. Это потребовало а, внести коррективы в оснащение здания. Тут, конечно, большая помощь университета, Ильша че лично, а, участие Министерства здравоохранения, которое нам тоже передало и аппараты ИВЛ. А, университетом были закуплены газификаторы, то есть технически очень сложная и работа была проведена, чтобы обеспечить здание бесперебойно кислородом. Тем не менее, ситуация с ковидом остается напряженной. И, как сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, за неделю заболеваемость по стране выросла на 14%. Также она напомнила о массовых мероприятиях. По массовым мероприятиям, они проводят, остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпид-процесса. Полный выпуск программы «Смотрите, кто пришел» с Эммой Мухамедшиной смотрите на нашем телеканале. Напомним, что ежегодно в первый понедельник октября отмечает Международный день врача. Поздравим их и скажем спасибо за труд и терпение. Елизавета Никитина, Универньюз. Студенты КФУ представляют Россию в финале конкурса чемпионата по спортивному программированию. Чемпионат проходит с 1 по 6 октября в Москве, Честь страны защитят студенты первого курса магистратуры, Института вычислительной математики и информационных технологий Максим Ягафаров, Артем Маликаев и Руслан Капралов. Учителями рождаются, а не становятся. Так ли это? В этом вопросе нам помогли разобраться эксперты Казанского университета.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 Телеканал «Универ ТВ» присоединяется к пожеланиям экспертов Казанского университета и желает им терпения и благополучия в их нелегком труде. Инжеминибаева Александр Кузнецов, «Универ -Ньюз». Магистрант Института вычислителя математики и информационных технологий КФУ Илья Першин стал обладателем гранта президентской Российской Федерации в размере 500 тысяч рублей. Уровень воды в Волге и Казанке продолжает оставаться критически низким. В чем причина нового обмеления? Разбираемся вместе с нашим корреспондентом. Обмеление Волги одна из насущных проблем региона. В прошлый раз жители Татарстана столкнулись с этой проблемой в 2019 году. Тогда реку можно было перейти в некоторых местах пешком. В этом году проблема вновь напомнила о себе. В месте, где я сейчас нахожусь, вода ушла на несколько десятков метров. В это время за городом дела обстоят еще хуже. Вода начала убывать еще в августе. Сейчас показатель вышел за рамки нормы. Вода ушла от берега на десятки метров, обнажив целые острова. Такую ситуацию можно наблюдать, например, на пляже Локомотив, где побывала наша съемочная группа. Причин нынешнего обмеления несколько. Функционирование Куйбышевского водохранилища, застройка береговых зон и жаркое засушливое лето. Большинство экспертов все же склоняется к версии с водохранилищем. Куйбышевское водохранилище – это регулируемый водный объект, и здесь периодически бывают попуски воды, к примеру, в осенний период бывает сброса воды. Вот игра уровнем водохранилища, она чрезвычайно неблагоприятно сказывается на состоянии жизни гидробионтов, на состоянии всей экосистемы водохранилища, а также имеет последствия для народного хозяйства, для туризма, для отдыха населения и так далее. Подобные обмеления уже были в 2010 году и в 2019. Решить проблему можно, но не за короткий срок. Уровень воды можно восстановить за счет дождей и тающего снега в весенний период. Помимо этого, есть еще один вариант, который предлагают ученые. А то же самое мы рекомендуем, конечно, и для водохранилища Куйбышевского, для нашей Волги, мы рекомендуем залесение береговых территорий. Чем больше будет лесных территорий в береговой зоне, тем четче будут сохраняться и лучше будут сохраняться родники, малые реки, устевые участки притока. На данный момент показатель уровня воды в Волге стремительно падает. Неясно, когда ситуация нормализуется. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!